Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое быстрое видео. Только что произошло успешное слияние Гоэрли с тестовой сетью эфириума. Это последний шаг на пути к окончательному запуску меч в основной сети эфириума. А значит, что переход эфириума на Proof of Stake состоится уже в следующем месяце. И это уже вызывает большое фома на цене эфириума, как ты видишь. Но что случится после того, как эфириум перейдет на рельсы Proof of Stake? Скоро основная сеть эфириума сольется с Bicon Chain. Это станет точкой, когда эфириум навсегда попрощается с консенсусом Proof of Work. После этого в сети эфириума, наконец, заработает не только Proof of Stake, но и Sharding, что означает большой масштабируемость и высокую скорость транзакций. Кроме этого, это приведет к уменьшению потребления электроэнергии эфириумом на 99%, и все это случится уже через месяц. Слияние или мерч, которое произойдет уже через месяц, также даст основу для многих блокчейнов второго уровня, которые помогут эфиру уменьшить комиссии в сеть. Также оно сильно повлияет на чеканку новых монет эфириума, что сделает эфир более привлекательным в глазах инвесторов. 99,9% населения планеты не знают про грядущее слияние и что оно сделает с эфиром. Каждый год объем продавцов на эфириуме падает на 8 миллиардов долларов. Сейчас в год чеканится 4,5 миллиона монет эфира, а после слияния будет создаваться всего 600 тысяч монет. Но далее еще интереснее. Из обновления 1559 для эфириума, Aero Proof of Stake приведет к тому, что будет сжигаться больше эфиров, чем чеканится. То есть каждый год предлагается, Воложение эфириума вовсе будет уменьшаться. Все это заставляет эфириум расти даже по отношению к биткоину. Эфир вырос по отношению к битку с Эфир вырос по отношению к битку к самым высоким отметкам с января этого года, и мы видим, что сейчас он подошел к линии сопротивления, которая тянется с мая прошлого года. Если он ее пробьет, то вполне может восстановиться до исторических пиков, но если не пробьет, то может развернуться вниз. Единственный вопрос, который остается, пробьет ли он эту линию сопротивления. Трейдер Криптовет пишет вот что. Эфириум против биткоина показывает некоторые бычьи сигналы, но объем, который постоянно снижается, и некоторые другие индикаторы не дают мне много уверенности, что эти сигналы отыграют. Извините. Конечно, новости и спекуляции могут это изменить. Но пока нужно относиться к этому с осторожностью. Этот график выглядит по да, но прорывы из таких паттернов должны происходить на повышенных объемах, которых мы сейчас не наблюдаем. Поэтому лучше с этим быть осторожным. Мы уже не раз видели, как перед каким-либо событием криптовалюта росла как на дрожжах, но на самом событии либо не росла, либо даже падала. Так что обуздай свой синдром упущенной выгоды и принимай решение безэмоционально. Может ли эфириум и слияние вырвать криптовалюту из лап медвежьего рынка. Честно говоря, я еще ни разу не видел, чтобы именно эфириум вообще вытаскивал криптовалюту из медвежьего рынка. Это всегда делал биткоин. Если биткоин рухнет, то никакое слияние и эфириум остановить медвежий рынок не смогут, даже несмотря на то, что слияние является чуть ли не самым большим событием в истории криптовалюты. Поэтому всегда контролируй свои эмоции, всегда знай, зачем ты инвестируешь во что-нибудь. И эти инвестиции не должны быть продиктованы для лишь эмоциями. На долгосрочной дистанции я очень верю в эфириум, но покупка вот на таких прыжках цены в преддверии каких-либо событий всегда была, если не самой худшей идеей, то очень рискованной. Так что будь осторожен и жди того, что придет через месяц. Меня зовут Богатейший Ди, увидимся завтра в новых видео. До скорого.